Доброго времени суток, уважаемые подписчики, гости канала. Я Игорь Черноусов, рад видеть вас на своем YouTube-канале. Я продолжаю записывать видеоролики о средствах автоматизации, которые разрабатывает Влад Петров. Влад создает интеллектуальные шаблоны на зенопостере, которые имитируют действия живого человека в сети. экономя, как вы понимаете, вам колоссальное количество времени на интеллектуальную работу. А Влад может создать практически любое средство автоматизации под ваши задачи. Конечно, большинство шаблонов, которые написал Влад, это шаблоны автоматизации. Автоматизирующий работу в рассылках. Очень много для e-mail рассылок. У Влада шаблонов об этом в ближайшее время тоже расскажу. И, конечно, автоматизация работы в социальных сетях. В этом ролике я расскажу о шаблоне, который регистрирует и заполняет Skype аккаунты. Об этом шаблоне я немного рассказывал в ролике, посвященном многопоточному рассылщику по Скайпу, Skype, Skype Talker. После публикации этого ролика ко мне стали поступать вопросы. Игорь, а за каким? И дальше не переборачивай. Вадима нам этот шаблон, если я покупаю Skype аккаунты по одному рублю. Друзья, вообще-то на этот вопрос я ответил в этом ролике, но тем, кто пропустил, тем, кто прослушал, главное, акцентирую ваше внимание. Основная задача с моей точки зрения, или что делает этот шаблон, он не просто регистрирует аккаунты, он их заполняет. И сейчас Влад доработал шаблон, об этом я говорил в ролике о Skype Talker, и сделал отдельную возможность именно заполнять уже готовые аккаунты. Друзья, вот специально для вас, у кого есть возможность купить аккаунты дешево, вы можете их теперь довести до уровня качественных заполненных аккаунтов потому что если вы работаете в скайпе по правильной схеме хотите чтобы ваши запросы добавление в контакты подтверждались необходимо это делать с заполненных skype аккаунт шаблон влада заполняет аккаунт полностью вот к сожалению сейчас не могу пробиться почему то на сервак не знаю что изменилось я не могу вам показать как работает шаблон к сожалению извините но уже начал записывать, не хочу прерывать. Поэтому объясню на пальцах. Будет отдельный ролик с демонстрацией возможностей шаблона. Шаблон заполняет аккаунт Skype полностью. То есть начиная с аватарки, которую он берет из папки фото, прописывает все личные данные, год рождения, главное, можно выбрать пол. Все это делается из настроек зенопостера, место жительства, плюс заполняются два очень важных параметра. Это данные о себе, где вы можете прописать, например, свое позиционирование, свое уникальное торговое предложение и заполняется статус скайпа с кликабельной ссылкой, например, на рекламируемый вами сайт. Для людей, которые не принимают всех, которые там что-то анализируют, посмотрев эти заполненные данные о вашем скайп-аккаунте, люди могут получить о вас больше информации, чем от вашего, например, коммерческого предложения. Поэтому, естественно, аккаунты заполнять надо. Плюс сейчас вот многие покупаемые аккаунты, они невалидные. Недавно брал 1700 аккаунтов Максима Норкина, но Максим мне сразу честно предупредил, что большинство аккаунтов будут невалид. Но я не ожидал такого количества невалидных аккаунтов. В ролике о Skype если кто обратил внимание, я загрузил 250 аккаунтов, из них только 10 были валидными. Ну, мягко говоря, <coughs> немного. Поэтому шаблон может отчекать, вытащить из кучи ваших аккаунтов то, с чем можно работать, и вы можете их тогда уже кидать на многопоточный рассылчик. Я, конечно, использую шаблон в полном объеме от регистрации до заполнения то есть я выбираю именно полный вариант работы шаблона потому что для меня эти аккаунты получаются по цене 0 рублей я уже говорил что я регистрирую на почту у меня несколько шаблонов работает на серваке повторюсь не могу сейчас вам показать сервак один из аккаунтов, который регистрируют контакты для ВК, он в том числе и регистрирует почту. Вот на эти почты я регистрирую новые Skype аккаунты. Я, конечно, понимаю, что если вы не используете никаких других средств автоматизации, то есть у вас только будет один шаблон для Skype, то цена ваших Skype аккаунтов будет возрастать на цену купленных прокси. Да, вот даже на сайте У Андрея, где самые низкие Цены. Вот мне тут задают вопрос, а почему там так дешево, вот почему такие цены, если вот там на других сайтах это бы стоило там несколько тысяч, вот этот комплект прокси из 50, он бы стоил не 500 рублей, а там 3 или более тысяч рублей. Народ, честно не знаю, почему такие цены, потому что я не занимаюсь ценообразованием на этом сайте, но я перерыл очень много сайтов по прокси, вот на этом сайте именно самые разумные цены, только поэтому я им и пользуюсь, только поэтому я об этом сайте вам расскажу. Это не мой сайт я много и часто покупаю здесь поэтому естественно общаюсь с с техподдержкой и знаю владельца сайта очень приятный парень зовут его андрей только по этой причине я вам и посоветовал этот сайт потому что считаю что он хороший то есть по соотношению цена-качество то есть например для моих задач прокси с этого сайта более чем решают все мои нужды поэтому конечно вам потребуется прокси и цена аккаунтов для вас увеличивается но здесь уже как бы решайте сами то есть Многопоточный рассылщик, он лично у меня достаточно много кушает скайп-аккаунтов, ну, потому что я шлю жестко, то есть я шлю рекламу всем, а это далеко всем не нравится. Плюс, конечно, я не проверяю сейчас базу на валидность, поэтому у меня ну, большие траты на скайп-аккаунты. Даже если бы я их покупал по одному блин, рублю, мне бы получалось бы значительно больше, чем, например, вот эти вот 500 рублей, который стоит комплект 50 прокси. То есть мне выгоднее купить прокси, плюс я их еще использую во многих других шаблонах, чем например, покупать даже по рублю непонятно где и как зарегистрированный Skype аккаунт. Но это мой выбор, вы делаете естественно выбор свой. Обещаю в ближайшее время как только заработает мой сервак, записать видео именно с демонстрацией работы этого шаблона. В заключение хочу сказать следующее, что даже если вы никогда не пользовались зенопостером, то Влад вам поможет с установкой Xenobox и поможет на первых этапах с освоением этого шаблона. Это будет делаться бескорыстно. По эксплуатации шаблона можете писать не чем смогу, обязательно помогу. Шаблоны, как вы понимаете, дорабатываются, то есть вот например в этом шаблоне Влад прям отдельно сделал возможность именно только заполнять аккаунты для как раз тех, кто имеет возможность покупать их дешево. Если вам потребуется какая-то еще отдельная фишечка, то это Влад тоже сделает, но это уже за отдельные деньги. На готовые шаблоны, а этот шаблон он готов и оттестирован. У Влада ну, разумные абсолютно цены. Сошлитесь на меня. Возможно, вы получите, скорее всего, какую-то скидку. На этом о шаблоне по регистрации Skype аккаунта у меня все. В заключение хочу анонсировать свои ближайшие ролики. Сейчас планирую записать несколько роликов. Надеюсь, все-таки проведу вебинар по программе УК Сендер. Я сейчас эту программу установил на свои офисные компьютеры. Планирую научить за лето, пока есть возможность своих администраторов пользоваться этой классной программой. Считаю, что это лучший софт для продвижения вашего личного аккаунта. Расскажу, покажу. Сейчас вот вышла обновленная версия. Все, что найду интересного, выложу на свой канал. Большое всем спасибо. С вами был Игорь Черноусов.